Что касается Украины, вы считаете, что часть оккупированного Донбасса и Крым надо отдать Москве и забыть про это, и начать все с нуля, строить новую страну? На примере Финляндии, которая отказалась от Карелло-финской части и построила одно из самых успешных европейских государств. Такой европейский, мировом, масштабе. мировом масштабе. Вы остаетесь при том мнении, что вот надо отказаться от части Донбасса и Крыма и начать с нуля? Да, в целом да. Этому можно много так сказать, дать всяких комментариев, но в целом, конечно, это очевидно. Нужно просто признать реальность. Россия сильнее, Россия вряд ли быстро поменяется. У Запада нет рычагов принудить Россию так сказать, вернуть Крым и Донбасс. Поэтому э, есть два варианта. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот, э, меня э, ужасно расстраивает. И э, э, вызывает сожаление. Постоянная риторика украинских политиков, прежде всего, сказать, находящихся вокруг президента, да и самого Зеленского, я правда не помню, о том, что они постоянно, находятся в, они постоянно рассказывают, что они с Россией постоянно находятся в состоянии войны. Понимаете? Вот мы, нас мы воюем, у нас война, мы в состоянии войны, на нас напали и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. С одной стороны, я понимаю, зачем это делается. Некая так сказать, мобилизация, так сказать, некий так сказать, такой скрытый призыв населению не обращать внимания на некоторые сказать, сложности жизни, потому что, ну а как вы хотели, мы же воюем. Вот. А с другой стороны, ну, как-то все это звучит не очень искренне. Потому что, ну как, если вы воюете, тогда не торгуйте газом. Если вы воюете, тогда не покупайте электричество. Если вы воюете, то почему у вас товарооборот год от года растет? Ну, так же не бывает, вот когда Сталин с Гитлером воевал, они же не торговали между собой. И не покупали друг другу газ, электричество. Там, правильно? Вот. Либо вы воюете, либо вы торгуете. Вы уж как-то определитесь, как это называется. И если вы готовы на какие-то трудности в связи с войной, но ну, так пойдите на эти трудности, наконец. Откажитесь от русского газа, разжитесь от русского электричества. Почему вы это делаете? С одной стороны, вы покупаете электричество, а с другой стороны, перекрыли воду в Крым. Это как называется? Понимаете? Вот. Ну, слушайте, ну вы воюете или не воюете? Если вы не воюете, то садитесь за стол переговоров. Если вы, так сказать, воюете, да воюете. Ну, тогда как-то как -то вот. Вопрос очень простый. Да. Допустим, они вас послушают. Нет, да, мне просто... не надо меня слушаться. Нет. Ну хорошо, давайте я просто рассказываю вам свои ощущения, когда да. я слышу эту риторику. Да. Вот. Окей. Но если Путину отдать часть Донбасса и Крым, он разве остановится? Вы же не можете это гарантировать. Это можно поставить условие. Безусловно, Путину нужно как-то легализовать свою, так сказать, аннексию. И если ему в обмен будет сказано, что э, оставь нас в покое, то, видимо, это будет э, предмет серьезного разговора. Но я вам обращаю внимание, если в школе мы взяли э, э, за аналогию э, Финляндию, а я вам напомню еще, что примерно такая же ситуация была с Австрией, только Австрия ничего не отдала своей территории, а попросила просто уйти из Вены, да, Красную Армию, то в обмен на что это было сделано? В обмен на нейтралитет. И Финляндия, и Австрия до сих пор нейтральное государство. Они не члены НАТО. И поэтому, когда Путин говорит, ребята, Дайте обязательство, что вы не вступите в НАТО. И тогда есть почва для переговоров. А они же хотят и в НАТО вступить. Поэтому как-то вот мне кажется, что это утопия. Добиться от Путина согласия а, какого-то мирного урегулирования а, ситуации и при этом настаивать на том, что вы вступите в НАТО. Ну, Путин однозначно говорит, что нет никакого НАТО. Если НАТО, тогда мы будем эту эскалацию, так сказать, продолжать. Вопрос очень простой: сдержит ли Путин слово или нет? Он же неоднократно. Менял свою точку зрения. Вы же... Это ну, знают. слушайте, а я вас, я, у вас есть другой переговорщик? То же самое можно было сказать Маннергейму и про Сталина. Однако он же с ним подписал договор. То же самое можно было сказать австриякам про Сталина. Однако они подписали с ним договор. Или я, кстати говоря, я уж не помню, там австрийцы там добились своей независимости и ухода Красной армии, может быть, уже после Сталина. Я не помню. Может быть, Хрущева они это добились. Но так или иначе, они вели переговоры с людьми, которые тоже не неизвестны не, не, не миру своей договороспособностью. Да? Путин недавно опять да. поднял вопрос, что НАТО... он, Разумеется, он не может заместить НАТО что-то делать. Он сказал, что если вы зайдете, то эскалация будет продолжаться. Мы будем эту напряженность нагнетать до бесконечности. Но Запад уже сказал, что у Москвы нет права вето на вхождение или не вхождение постсоветских республик в НАТО. Значит, получается тупик? Ну, собственно, Путин это знает, что у него нет права вето. Столтенберг не открыл ему Америки. Я же в данном случае не пытаюсь выступить адвокатом Путина. Вы напрасно меня затягиваете в эту историю. Я просто, когда вы говорите о том, что я думаю по поводу Украины, я хочу, чтобы Украина так сказать, определилась, она воюет или она торгует. Вот нельзя одновременно делать и то, и другое.